Самые благоприятные впечатления, могу только сказать, позитивные а, моменты. А, нет практически негативных, но за исключением того, что маловато будет. И такое ощущение, что без а, материалов еще пара дней, пара бы занятий, тогда бы все успели, потому что очень много материала, и все интересно, и все хочется успеть. Вот не хватает, еще бы один урок или там два, вот тогда бы ощущение, что на наедут бы все, все бы выучили точно. Очень много материала, богатые у, у спикеров, которые были, и у самого Санкина, просто кладезь.